Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске: Допподробности подробности, по до подсчетности, новый КС 2023, путевой лист по формату, срочный договор превращается, в налоговый прогноз, до подробности, по до Налоговая служба уточнила порядок оформления уведомлений о рассчитанных суммах налогов сбора взносов. По имущественным налогам, в том числе за 2022 год, подача уведомлений нужна все-таки не всегда. КПП в уведомлениях на имущественные налоги не принципиальный реквизит. При неверном расчете и уплате авансов по имущественным налогам за 2022 год для исправления нужно представить уведомление на одну общую сумму за весь 2022 год. Новые КС-2023 встречайте новые контрольные соотношения для налоговой отчетности, в том числе декларации по НДС, налогу на прибыли, единому налогу при ОСН, расчета 6 НДФЛ и других. Это не совсем контрольные соотношения в привычном понимании. Скорее, неверные соотношения, свидетельствующие об ошибках в заполнении отчетности. Поэтому применять их можно дополнительно к действующим контрольным соотношениям, если они есть для той или иной отчетности. Путевой лист по формату. Наконец-то утвержден формат электронного путевого листа. Он вступает в силу 11 марта. Напоминаем, пользоваться таким перевозочным документом можно после заключения со специальным оператором соглашения об электронном документообороте. Сам оператор должен быть включен в реестр операторов ЕСПД. Срочный договор превращается. Срочный трудовой договор нельзя продлить на следующий день после истечения его срока. К такому выводу пришел Верховный суд. Если срок договора не был продлен в период его действия, то после его окончания заключить дополнительное соглашение уже не получится. Договор расторгается в связи с истечением срока, а если этого не произошло, он становится бессрочным. Налоговый прогноз. Кратко об изменениях в части маркировки. Маркировка велосипедов и велосипедных рам перенесена на 1 сентября следующего года. А из всех законченных к 1 марта экспериментов по маркировке пока продлен один в отношении отдельных видов медицинских изделий. Он продолжится до 31 августа. 1 марта начался новый этап внедрения системы маркировки упакованной воды – сканирование кодов на кассах при розничной продаже. При этом предприятия общепита используют упрощенную схему работы с маркированной водой. Они не должны сканировать коды маркировки на кассе, если оказывают полноценные услуги общепита и включают воду в счет клиентов. До 17 апреля инновационный малый бизнес может подать заявку на выдачу грантов в рамках нацпроекта МСП по программе «Коммерциализация». Грант до 30 миллионов рублей может получить малое или микропредприятие, планирующее запуск или расширение собственного производства. Начался прием заявок на конкурс «Экспортер года». Побороться за звание лучшего экспортера могут как субъекты МСП, так и крупный бизнес. Заявку можно подать до 9 апреля включительно. Для предпринимателей Подмосковья запущена новая программа льготного кредитования «Ура! Весна!». В рамках программы субъектам МСП доступны займы в размере до 5 миллионов рублей по ставке 6,5% на срок до 2 лет. Подать заявку можно до 31 марта.